Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наконец-таки я делаю видео. Очень долго собиралась сегодня его сделать и решила, что все-таки необходимость созрела. Я сейчас объясню причину, почему я так долго сделала такой большой перерыв, что я не делала видео. Значит, последнее, одно из последних моих видео, это э, видео, посвященное щитовидной железе и патологии сердечной деятельности, то есть заболевания мышц сердца. И каким образом... Они связаны с щитовидной железой, почему наши дрожайшие метики не могут успокоить приступы, которые регулярно начинают повторяться и, в общем-то, приводят к очень нехорошим последствиям. Вы можете посмотреть это видео по ссылочке, которую я оставлю внизу. Я не буду портить видео никакими там кнопочками и все прочее. Я сама очень не люблю, когда видео пичкают сверху какой-то информации, кругом какие-то э, горят баннеры, какой то вот непонятный. Я не люблю, поэтому уродовать свое видео такими вот вещами не хочу и не собираюсь. Внизу э, в информационной части под видео я поставлю все необходимые ссылки. Так вот, я сделала видео по поводу работы щитовидной железы с заболеванием сердца. И мне практически через две недели очень быстро написал один мужчина, что ему необходимо со мной встретиться и проконсультироваться. Что у него очень серьезная ситуация. Естественно, меня это очень заинтересовало. И я сделала, сделала операцию. В общем, мы с ним тут же в этот же день созвонились. Мы разговаривали с ним по скайпу. Значит, человек был из... Кабардино-Балкария, и звонил он, разговаривали мы с ним, он лежал прямо на больничной койке. Значит, что случилось? Случилось то, что у человека вдруг ни с того ни сего э, начало беспокоить сначала сильная тахикардия, а дальше это все перешло в мерцательную аритмию, которые наши дорожайшие медики, к которым я себя не отношу, я не соотношу себя с нашей медициной, Потому что я считаю ее мало того, что глупо и опасно, я считаю ее просто дебильной. Потому что она отказывается учитывать простые вещи, на которые указывают те же самые пациенты. Медики, которые перестают слушать с пациентов и которые требуют, чтобы они безукоснительно э, выполняли э, именно те рекомендации, которые они назначают, я уподобляю их тем догматам, вот попам, которые как догму выставляют свои религиозные догматы, и вот нет, ты должна подчиняться, нет, только в загрубном мире тебе будет счастье, нет, а здесь ты должна мучиться, это нормально. Если вот кто-нибудь мучается другой, ты ни в коем случае ему не мешай, он отрабатывает свой грех и так далее. А, значит, ну это право каждого верить или не верить. Я, допустим, в такие догматы, <coughs> от таких догматов давно отошла. И поэтому я как врач считаю, что человеку всегда надо помогать, если человек в беде а уже потом разбираться, кто виноват. Поэтому здесь на данный момент меня очень заинтересовал этот человек, и я попросил его начать с самого начала. Естественно, человек был возбужден. Как всегда, опять же, запомните, мужчина, вот те, кто меня смотрит, как правило, такие вещи начинаются у мужчин 40 лет. Мужчины 40 лет – это предвестники климактерических изменений. Именно щитовидная железа, именно ее работа, она напрямую связана с гормональным фоном и работой ваших половых желез. Поэтому, когда у нее начинаются такие вот дебильности, такие выкрутасы, когда она начинает выдавать, то это уже напрямую говорит, что здравствуйте, приходит, начинает приходить климакс. Уважаемый мужчина, климакс тоже есть и у вас. Но, как вот у нас убеждают, что вот у женщин климакс проходит очень тяжело, а мужчины от него не страдают. Нет, поверьте мне, страдают и страдают сильно. Но такие вещи у них выступают в качестве как бы предвестников этого климакса, предместников этого изменения. И если, естественно, наша медицина ведет себя так, как она себя ведет, то человек попадает на лечение к нашим кардиологам, которые потом его вылечить просто не могут. Они сажают его догматично на какие-то сердечные препараты, которые ему тоже не помогают. Вот, собственно говоря, то, что вот мужчина мне и сказал, потому что меня, говорит, посадили на препарат, он мне назвал эти препараты, вот, честное слово, я не помню. И не собираюсь запоминать этот маразм, который они назначают, по одной простой причине. Значит, это было в Кабардино-Балкарии, и человек, значит, мучаясь, мучаясь, Значит, что там делали? Там делали очень серьезное исследование. И, надо отдать должное, все-таки кардиологи додумались отправить его на УЗИ щитовидной железы. И что вы думаете? И что вы думаете? Там увидели. Они лично его... Не предупредили ни о чем и сказали, а, ну ладно, там надо йод попить, так это мимоходом и так далее, и так далее. Но сейчас расскажу поподробнее. Я в свое время говорила, что щитовидная железа начинает делать своего крутаса, если ей просто тупо не хватает йода. Что из собой представляет щитовидная железа? Это коллоид, мешок с коллоидом йода, йодным коллоидом. Вот. и вот этот йодный коллоид, в зависимости от тех импульсов, которые присылает центральная эндо... нервная система и эндокринная система, он начина... <клес> извините, просто вот очень хочу много сказать и <клес> он начинает выдавать либо такие, либо те, либо другие гормоны. Как правило, уважаемый мужчина, если вдруг на фоне полного благополучия на фоне всего вдруг у вас начинает резко бить э, тахикардия, то есть вы чувствуете, что сердце, ду -ду -ду -ду -ду, как у того попугая, понимаете, когда оно пугает животное, вы берете, а у него ту -ту -ту -ту, как у кролика сердце. Вот это уже говорит только об одном. Заинтересована щитовидная железа. Ей не хватает, ей просто не хватает йода. Далее, если вы все-таки не отвечаете этой несчастной бедной железе на ее вот эти вот все позывы о помощи, вот она выдает вам, мужчины, мерцательную аритмию. Значит, как правило, вот тот мужчина, который я уже рассказывал, мужчина, который сидел у меня в кресле, у него тоже была мерцательная аритмия, которую ему не смогли купировать уже даже в, при втором посещении вернее, не посещение даже, а он уже лежал в стационаре. И из стационара он вышел в 40 лет смерцательной мерцательной аритмией, которая у него не снимается. Вот вы представляете, что такое ходить с такой сердечной патологией? Вы не представляете, что такое аритмия. Даже тахикардия и то противно. Я вот полтора года ходила с тахикардией, пока я не додумалась наконец-таки. Вот. И вот этот мужчина на больничной койке, он говорит, вы представляете, мне делали холтер. Мне даже сделали такую, такую процедуру, я, наверное, я сейчас правильно назову, криобаляция. Значит, это берется игла, она вводится в сердечную мышцу и значит, вводится туда криоэлемент ну, какой жидкий азот, или какой-то, что, что у нас там, вот жидкий азот является, холодом прижигают то место, которое начинает тупо, вот откуда идет мерцательная аритмия. Но это надо быть просто идиотами, чтобы не понимать, и чтобы не разобраться в настоящих причинах того, что происходит. Вы понимаете, они не могут... И что произошло после, во время этой процедуры, этого человека отправили состояние клинической смерти он пробыл наверное минуту или две в состоянии клинической смерти вы представляете он говорит в описании мне врач прямо не сказал но я говорит уве но я горит мол я ему говорит, так и сказал что наверное, наверное вы меня отправили в клиническую смерть и он так ему не да ни нет но так вы же поймите что наши кардиологи они никогда ничего не признают у них все нормально у них все хорошо и их защитит вот это вот это самая рокфеллеровская, это еврейская, масонская медицина, которая зиждется на аптеках, и эти аптеки нас лечат, то есть вас синтетическая медицина никогда не сделает здоровыми, учитывая то, что сейчас и пищу вам тоже делают синтетическую, вам намеренно изменяют состав пищи. Вам изменили мясную пищу, вам изменили молочные продукты, ввели туда совершенно непонятно какие жиры, которые способствуют именно ожирению, для того, чтобы из вас сделать больных людей. Вот. И теперь организм, естественно, дает сбои. И вот в таком 40 лет, мужчины, запомните, для вас это очень опасный период. А поскольку этот человек работал, он вводит поезда на дальние, дальние расстояние. вы сами понимаете, что работа связана, во-первых, физическая работа, вот, естественно, какие-то устранения неполадок, все прочее а это физическая работа и самое главное, это очень много напряженная работа, она требует такой стрессоустойчивости вот. он, конечно не отличается стрессом, неустойчивостью но в то же время щитовидная железа ему сказала, "Милок, мне требуется подзарядка вот как он это сам выяснил? Значит, он посмотрел мое видео и сказал, я, говорит, начал искать сам, потому что я понял, что меня лечить не хотят. И, говорит, я вышел вот в раздумьях со своим смартфоном, я вышел к нам в сад, а у нас в саду стояли дерево с грецкими орехами. Я, говорит, начал есть грецкие орехи. И вы представляете, у меня, говорит, приступ прошел. Я говорю, представлять абсолютно нечего, потому что в грецких орехах содержится йод. А если бы эти грецкие орехи были еще зеленые, то вы бы получили двойную очень хорошую дозу йода, которая бы больше даже и не позволила возникнуть вот этой вот аритмии, которая у вас на начала уже дубасить постоянно. Значит, это говорит о чем? Что на работе у него, по всей видимости, идет сейчас какая-то стрессовая ситуация, он постоянно в стрессе. поймите, что когда ты на дороге, когда ты ведешь, извини, меня от тебя требуется повышенное внимание, в дороге могут быть какие-то ситуации, какие-то неполадки, о которых никто нам не говорит, и они требуют. И естественно, сейчас вы сами понимаете, что на любой работе сейчас люди стали змеями и тварями по отношению друг к другу. Жрут и съедают, поэтому каждая работа, каждый рабочих мест сейчас нет, зарплаты сейчас не платят, и люди сейчас любыми путями пытаются друг друга выжить с, рабочих, с хороших хлебных рабочих мест, поэтому, а он работает, и короче, короче, медики, которые отвечают за его освидетельствование по здоровью, на то, чтобы допускать его к такой работе, ему сказали, что мы тебя комисуем. Вы понимаете, что такое, что это обозначает то, что человек, который 20 лет проработал на этой работе, который любит свою работу, который не собирается ее бросать, и вдруг такая ситуация. Он просто практически к этому не готов. Вы поймите, что человек получает деньги, человек работает, и он фактически уже завязан на этой работе. И вдруг резко, говорит, полгода меня врачи не могут вылечить. И они сказали, ну что ж, дорогой, ты, мол, потеряешь свое рабочее место. И я ему сказала, что, говорю, нет, не потеряешь. Я ему объяснила, что надо так и так, нужно 150 миллиграмм йода немедленно сейчас пить. Только много сейчас начинать не надо, а то щитовидная железа, она может дать такую жизнь что мало не покажется. Все дело в том, что это хорошо, когда щитовидная железа переходит вот в такое состояние и начинает уже беспокоить конкретно. Мол, начинает бить грудную клетку, и говорит, милый, йода давай, как этот, как алкаш. Милый, мне выпить надо. Вот тут щитовидная железа точно так же долбит ему грудную клетку и говорит, слушай, йода хочу. А он не слышит. Ну вот интуиция, видите, его подвела к этому дереву с грецкими орехами. И он, вы представляет. Представляете, мне стало легче. Самое главное, что он пришел к своему доктору и говорит, доктор, у меня снялся приступ, потому что я наелся грецких орехов до отвала. Она над ним посмеялась и отправила его делать какую-то инъекцию. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы сейчас принимаете всю эту дребедень, которую вам назначили кардиологи? Он говорит, том-то и дело, что я ничего не пью, говорит, никакие таблетки не пью, они мне не помогают, не только хуже от них. И я, говорит, очень хотел встретиться с вами. Я ему объяснила, что вам все, что вам нужно в этой ситуации, вам нужно только выпить 150 миллиграмм йода. Единственное, что, конечно, упертость наших мужчин и вообще все. Естественно, у нас разрекламировали, что БАДы это зло, что БАДы не являются лекарственными веществами, хотя они напрямую лечат те болезни, которые вызывают нарушение обменных процессов. Эти БАДы напрямую это дело лечат. И, значит, медики не стали ему ничего делать. Опять тупо назначили те препараты, которые ему не помогают. Он говорит, я их не пью. Я говорю, и пить их больше не надо. И мы с ними вот пришел врач, он прекратил связь. Значит, там что-то они сделали. И подумаю, опять выходит на связи. Говорю, ну и что? Я это да, ничего. Говорит, назначила все то же самое и сказала, что завтра будет опять какое-то обследование. Я Говорю, вам не нужно никакого обследования больше. Вот вам нужно. Я говорю, мы договорились. Я посмотрела. Говорю, Enel International сейчас есть везде. Я говорю, у них есть отличный бат. Это мультивитаминный бат. Вот, а также Energy Диет, Вот эти вот баночные, вот их еда, которая содержит тоже 75 миллиграмм. Йода. Я говорю, вам нужно сейчас съесть вот этой еды, потому что э, помимо того, что йод, по всей видимости, недостаток еще каких-то микроэлементов и все это. Ну, естественно, он просто-напросто уперся. Я, э, я просто не, не считаю, я не распространяю, я не распространитель БАДов, хотя я, в общем-то, всеми руками за то, чтобы вы пили, вы ели, потому что... Есть эту еду, которую вы сейчас покупаете в гипермаркетах, нельзя. Я не удивлюсь, если у вас начнутся вот такие вот сердечные приступы. И вы будете, и вы будете лечиться у кардиологов. Но если вы туда пойдете, то так вам и надо. Вот, значит, он думал, думал, думал. Я говорю, ну, вы знаете, там мы посмотрели... По карте посмотрели, у них два дня выходных как раз был на тот момент. Я говорю, в таком случае идите все очень просто. Идите под дерево с грецкими орехами и не вылезайте оттуда. Ешьте, ешьте, ешьте, ешьте эти грецкие орехи. Потом он мне пишет, мне вот мама принесла настойку, значит, перегородок грецких орехов. Значит, убедительная просьба, убедительная просьба всех. Если у вас вдруг наступают вот такие дефициты микро и макроэлементов, убедительная просьба не надо принимать это в виде спиртовых настоек, потому что это может повлечь за себя очень непредвиденные обстоятельства. Дело в том, что наш организм вырабатывает 120 мл спирта, алкоголя, но только своего органического в год. Это все, что организму надо. И когда-то славяны Ари разрешали своим мужчинам выпить медовухи, именно спи медовухи, сделанные на меду, только один раз в год. И женщинам точно так же один раз в год. Потому что пополнять вот этот вот дефицит спирта, в организме надо. Вот почему садятся на алкоголь. Потому что это синдром замены. То есть начинает вот этот вот синтетический спирт хлебать, который изменяет обменные процессы. И в результате уже потом они не могут сойти с этого спирта. Поэтому делать этого ни в коем случае не надо. Вот Вам нужно, вам нужно просто-напросто сделать настой, а не настойку, отвар, настой. Именно перегородок грецких орехов. Но, почему еще раз говорю, что не рекомендуется этого делать. Тут вот Он не послушал, он начал пить. но ну, ради бога, вот начал он пить и все. Почему не стоит вот пить эти настои отвара, а лучше взять БАД? Пусть он дороже стоит, но почему? Потому что в БАДе есть доза того, что вам нужно. А в этом отваре и в медовухе, или там в чем вы еще будете пить это все нет дозы, вы можете не допить, не додать, либо наоборот перепить, передать и передоза точно так же плохо, как и недодоза, то есть мало тоже самое плохо и много тоже плохо, то есть нужна норма потребления. Вот тогда, когда вы нормализуете ту патологию сердечной деятельности, которая у вас возникла в силу недостатка йода, вот тогда можете хоть ужраться, но честное слово, вот если люди не слушают то и говорить не хочется. Вот такая была ситуация, почему я долго не делала, потому что мы, мы вот, я общалась с этим товарищем, и я не хотела делать э, никакого видео, потому что, естественно, вся моя голова была занята только одним вот этим вот одной вот этой проблемой. И хочу рассказать про себя. Значит, я опять начала у себя экспериментировать со своим гормональным фоном. И, естественно, в один прекрасный момент я проснулась, в, до 15-6 утра я проснулась, и мне плохо, у меня сердечный приступ, мне не хватает воздуха, сердце колотит, режет, боли в сердце, в общем, я выскочила на улицу, не беспокоить близких не стала, в общем, походила по воздуху, слава богу, воздух у нас отличный, вот, мы живем в очень хорошем чистом месте экологически. Ну, сейчас на Земле нет экологически чистых мест, но в любом случае э, место очень хорошее. Вот, походил, вроде все как прошло, но я, конечно, была напугана то есть мы вызвали бригаду скорой помощи, но здесь бригада скорой помощи, это, конечно, не в пример городским бригадам скорой помощи. Вот, и когда им сказали про сердечную патологию, то девчонка приехала даже с кардиографом. Спасибо им огромное. Значит, с меня сняли электрокардиограф, Кардиограмму. Кардиограмма оказалась нормальной. И, значит, самое главное, не сняли кардиограмму. И она сказала, будьте пока дома, потому что я поеду, отвезу вашему участковому. Она как раз была на приеме. Эту кардиограмму она посмотрит, если будет какая-то патология, то я приеду за вами, я вас заберу. А вот этого, этого не делают в городских скорых помощах. Я не знаю, конечно, что такое случилось со скорой помощью. Я с седьмого класса со своей мамой ездила по скорой помощи, и мы, сделав внутривенно инъекцию баралхина, сидели и ждали, пока у человека от, отпустят приступ почечной колики. И только после того, когда ему становилось легче, мы уезжали. А сейчас приедут, пихнут под язык какую-то таблетку, она прили, на которого блевать тянет. И все, поехали. Но самое главное, распишись в их карте. И самое главное, еще приезжают на вызов и начинают заполнять все карты, просят у тебя все данные, тебе плохо, ты сидишь вообще, глаза на выкат. С тебя пока все не запишут, они тебе не притронутся. И даже не себя... ну, в общем, же скорая помощь, городская. Дай бог, чтобы вам и вашим детям оказывали точно так же помощь, как вы оказываете медицинскую помощь. Даже несмотря на то, что я говорю, что я медик. Вот, поэтому всего вам хорошего, и я желаю, чтобы у всех вот этих кардиологов, кардиологов, вот точно так же их близких и родственников, хватали бы вот такие сердечные приступы, и они бы жрали то, что они пихают людям. Потому что я, конечно, рассталась с этим, с этим мужчиной, именно мы уже перестали встречаться в скайпе, и больше уже нам не было необходимости встречаться, потому что все явления абсолютно у него прошли его не комиссуют, он останется на своем рабочем месте, он будет по-прежнему водить поезда и посадит у себя дома, и у них вообще там есть в парках, и где-то, и очень часто будет навещать дерево с грецкими орехами. А второе, значит, у меня, когда приехала скорая помощь, когда все это было сделано, и у меня отошло, значит, я себе даже дошло до того, что я себе брызнула нитроспрей под язык, он очень сильный. И я чувствую, что, ну, не проходит ничего. Думаю, и только потом, через, дво... через день до меня дошло, что у меня такая же ситуация, как и была у этого мужчины. У меня точно так же щитовидная железа дала жизни. И она мне напомнила о себе, когда я выпила 100 миллиграмм йода, но я побоялась пить синтетический йод Турамин. Я выпила, значит, органически я выпила Батвижн Vision Вилдформ с, с йодом. И буквально через 15 минут у меня все исчезло, как сон, как утренний туман. Но потом, где-то через день опять начала беспокоить, и я вот эти сердечные приступы, пока это все не пошло на нет, я все время их вот утром, именно к 6 часам, начинала беспокоить. Вот, для щитовидной железы еще очень характерно, что все ваши приступы будут именно утренние, и они как-то вот либо ночные, либо ночные. Вот этот мужчина сказал тоже, что его именно регулярно ночью, он говорит, я прямо знаю, он говорит, в какое время у меня начинается приступ. Понимаете, ведь, же, ведь, уж, ведь у организма есть свои биоритмы, и организм фактически работает по часам. Правильно, поэтому его и беспокоили сердечные приступы именно где-то 3-4 часа ночи. Именно в это время. Вот я могу сказать абсолютно точно на себе, точно также у меня приступы беспокоили либо в 3-4 часа ночи, либо около 6 утра. Вот, и когда до меня вдруг дошло, вы понимаете, что очень трудно диагностировать самому, потому что, вы знаете, вот страх, паника, потому что у меня сердечной патологии никогда не было. Вот, и вдруг такое. И потом, когда до меня дошло, я очень дружно смеялась вот, с нашими. Я говорю, слушайте, самое главное, я говорю, видео делаю, а сама перепугалась насмерть от этой сердечной патологии. Вот, поэтому, уважаемые товарищи, делаю сегодня короткое видео, будьте, пожалуйста, внимательны, не отдавайтесь на растерзание кардиологам, все, все это тупые врачи, которые тупо назначают медикаменты, которые делают свои идиотские обследования, Еще не дай бог. Если он за эту криобаляцию еще бы и платил бы деньги, то ужас. Отправить человека в клиническую смерть из-за чего? Из-за того, что ему просто нужно было дать 150 миллиграмм йода. Все, ему не требовалось больше никаких этих самых. Человеку грецкие орехи помогли, а уж не говоря о том, чтобы он выпил бат. Так что можете себе представить еще мне сейчас написал товарищ, я просто очень поздно увидела тут каким-то образом, не могу понять, почему а, такие комментарии у меня. Я поставила, что у меня все комментарии сразу, чтобы у меня все комментарии сразу попадали, а, значит, на, под видео. Но почему-то YouTube каким-то образом все равно отправляет их на проверку. И вот почему-то они на этой проверке показались через месяц. В общем, а, уважаемый а, товарищ. Значит, я вам написала на вашу почту, мы с вами созвонимся, мы с вами э, встретимся обязательно в скайпе. Э, вот, и я помогу вам с вашей сердечной мышцей. Потому что э, был написан призыв о помощи э, именно под видео: Это щитовидная железа и патология, патология сердца, заболевания сердца. К сожалению. Это тупость нашей медицины, и она непроходима, она непроходящая, как раковые опухоли, которые порождает только наша медицина. Только то, что вы пользуетесь синтетической бурдой. Вы жрете, извините меня, в, этих, в гипермаркетах такой ужас, а потом хотите, чтобы у вас нормально работал организм. И начинаете его лечить еще синтетической дрянью. В общем, правильно делают масоны, что они вас уничтожают именно вашим же оружием. Вы платите за свою собственную смерть. Еще у меня одно такое видео, одно такое сообщение, это очень серьезное сообщение. Значит, сейчас наш интернет, наконец, русские блогеры стали ну, говорить об этом, это вызывает беспокойство. Это вызвало беспокойство на англо-немецком и испаноязычном ютубе. Значит, сейчас собираются с 2019 года, собираются закрыть возможности доступа к ютубу, вот таких вот, как я, то есть частных лиц частных лиц, вообще просто всех блогеров, которые могут работать, которые делают видео, поэтому, если у вас есть какие-то видео, если у вас есть какая-то необходимость, скачивайте эти видео себе. Скачивайте на э, этот самый, скачивайте, ну, их можно скачать, программы есть такие, и э, записывайте. Дело в том, что, значит, это идет покушение на свободу слова. К сожалению, К сожалению, мы находимся в преддверии войны, мне очень жаль, но те спецслужбы, которые сейчас находятся у руля в нашей стране, никакой Путину руля, я думаю, что этого Путина уже, как говорится, да, ну просто уже как бы не доказано все это, ну я считаю, что Путина, вот уже из известных Путинов говорят, что Путина взорвали еще во втором году, то есть 14 лет нами управляют спецслужбы, А то, что спецслужбы у власти, это все видно потому, как врут и как убив, стали убивать наших детей, подставлять детей, Uh, под <coughs> якобы, что они расстреливают там, один зашел Рэмбо и расстрелял сразу 200-300 человек. И то, что в Кирчи, конечно, там не 13 школьников было, значительно больше. Вот, и действительно очень было похоже, как это э, интересно, директор школы взяла, увела бо учеников богатых родителей, а вот этих вот всех как овец оставила на расстреляние. По крайней мере, это было так сказано, я это не утверждаю, но так было сказано теми людьми, которые хорошо знают Крым, которые являются, которые э, ну, близко к безопасности, э, советниками по, по, без, по безопасности и так далее. И, в общем-то, я действительно вижу, что можно сделать заключение, потому что я искала возможности объяснить ситуацию, что же произошло в Кирчи. Так вот, для того, чтобы не было такого, чтобы мы могли друг другу рассказать, вот так, как я вам сейчас рассказываю, я не хочу быть связана с этой медициной. Я считаю это идиотизмом, самым настоящим сертифицированным идиотизмом, то, что происходит в нашей медицине. У меня еще сейчас есть потрясающие результаты по синильной деменции. Я сейчас их просто... Мы сейчас вот совершенно буквально на днях мы получили такие потрясающие результаты, что мне очень хочется рассказать, потому что я прекрасно знаю, сколько людей мучается с вот этими синильными деменциями. И именно я не имею в виду сами. Сами люди, когда они мучают, они не понимают, что они делают. А мучаются родственники, мучаются те, кто рядом с этими людьми, которые становятся в полном смысле идиотами. А вы сами знаете, что с психически больным человеком в доме жить очень тяжело. Оказывается, оказывается, это все можно вернуть на нормальное русло. И у нас это все получилось. Мы получили совершенно неожиданный результат. Поэтому об этом я сделаю следующее видео. Не буду пока делать ни по, какому, ни по какой стоматологии. Я прошу вас, значит, уделите внимание тому, чтобы все-таки высказать свой протест на то, чтобы YouTube запретить вот простым частным лицам. Потому что люди организуют каналы, люди делают каналы, люди живут за счет Ютуба. А самое главное, столько много полезных видео. Я вижу просто, что у людей золотые руки, они делают такие каналы. У меня уже около десятка таких каналов, от которых просто... Там просто оторваться невозможно. Там каждое видео это сокровище, потому что он дает такие, такие советы. Это вот я последнее видео см смотрела... Молодой мужчина, лет 36, где-то в гараже, и вот он э, дает именно советы, что именно из самого простого, из того, что мы выкидываем, из того, что лежит под ногами, он делает такие великолепные вещи, что ничего не надо покупать. Мы по всему этому уходим ногами. Точно так же, как и лечиться, ничего не надо покупать. Идите, Светки, сорвите, которая растет вдоль дороги, и у вас все получится. Поэтому, товарищи, давайте все-таки мы заступимся друг за друга, за то, чтобы мы могли друг с другом делиться такими полезными советами. Я думаю, что мой канал, судя по тому, как растет количество подписчиков, для вас тоже будет очень полезным. Если вы хотите встретиться и поговорить со мной по поводу заболеваний сердца, да, это действительно актуально, это очень важно, потому что никто не хочет ни сам болеть, не терять тем более рабочее место из-за из такой ерунды, вот, но мы можем с вами спокойненько поговорить, и мы будем с вами разговаривать. Мы не оставим друг друга, правда? но если мы друг за друга не будем заступаться, если мы будем так же вот сидеть, вот как сыпочки, вот сидеть и ждать, пока нас забьют, то нам действительно закроют рот, потому что именно такие хостинги, как YouTube. я не знаю по поводу Рутуба, меня там нету, вот, но именно такие хостинги, как YouTube. Они очень полезны, и там очень много по. Я вот у турча... Турчанина видела. У него великолепное видео человек делает изумительные вещи просто из глины, из ничего, из грязных старых тряпок и цемента. Вообще потрясающе. Я просто, я написала ему, что сейчас хорошо, что есть вот переводчики со всех языков. Мы с ним попереписывались. Он сказал, говорит, спасибо, но только вы русские можете оценить <свят> такую вещь. Оказывается, что за границей, там в Турции это все не котируется. О том, что именно какие-то старые выброшенные тряпки, чтобы не сжигать где-то и портить атмосферу, а чтобы привести их в действие и сделать из них потрясающие вещи. Поэтому... Всем вам желаю здоровья. И в следующем видео обязательно поделюсь по поводу результатов посмильной деменции. Ее действительно не существует.